Приветствую вас, Интернациональная аудитория! Друзья, подписчики и всех, кто любит камень. Дом сложенный на глину. Он расширен, и сделана хорошая. Ему может быть хоть сколько лет. Он может строился там еще в 900 году. А может еще раньше. Может 200 лет ему. Я хочу, чтобы вы посмотрели на структуру этого дома. И чтобы вы увидели, вот эти как бы зажимы, которые зажимался, растягивался, так сказать, дом. Потому что это один из важных принципов э, на то время, когда не было бетона, который стягивает, который связывает э, весь дом, и он не может никак разойтись. Поэтому в старину делали растяжки для того, чтобы дом держался по кругу. Он сделанный по кругу, вот, держит его, для того, чтобы дом дом не разорвала когда будут делать крышу какие растяжки что они только вглубь там полметра и все нет вот эта растяжка она может через весь дом идти а может быть до, до середины допустим чтобы держались углы не, раз, не разъехались вот то есть э, создать вот такую крепотуру. что такое растяжка растяжка может идти как в пластины в Какая? Лишь она, она металлическое, но можно ставить и деревянные растяжки. Если вы посмотрите через окно, вы увидите бревно, монтированное в каменную стену. Это означает как бы перевязочное бревно, которое уже выдуло ветром. Там одни рожки-то ножки остались. сучковатая такая поверхность. Старые дома очень часто можно встретить, когда они перевязываются вот такими бревнами. Допустим, если вы возьмете сухой дуб или акацию, это дерево будет держать очень долго. Это самый стабильный материал, если на него не попадает влага. Как выдало это бревно? На самом деле это бревно однозначно хорошее добротное дерево наподобие дуба красное дерево, то оно вообще столетиями стоит, не боится ни воды ничего. Так же само камни выдуваются, как это дерево. Если чуть мягкий камень или песчаник, однозначно будет выдуваться. Почему скобы не рвут камень? Ну, потому что скобы они не есть в самом камне, они есть между камнем там где глина, а глина и металл. Они совместно работают, допустим, глина, если металл влажный, глина влажная, она расширяется, сжимается, ничего здесь страшного нету. Была бы эта скоба в камень забита, это другое дело. Тогда может рвать. Было бы только вверху. Верхняя часть она связана. Что касается современных домов и метал, который стягивает углы. Я не встречал, что так делали. Раньше стягивали, потому что не было бетона. Сейчас же, если заливается плита перекрытия. Бетонное. Все, стены стянуты. То есть сейчас другая технология стяжки дома. Та же самая стяжка проводится за счет бетона. Вторая версия это армопояс, может быть Можно сделать даже стяжку каменной стены. С наружной стороны выложили ряд 25-30 см. С внутренней стороны выложили ряд 25-30 см. Внутренность пустая, ее заливаем бетоном и делаем армопояс положили там две-три арматуры, залили и это стягивает весь дом. То есть сейчас не применяют такие виды стяжек. Можно сделать выводы, что железные растяжки это технология сделана именно для глиняных домов, домов, которые положены на известковый раствор, которые сложены на землю. Для домов, построенных по старой технологии. Почему этот дом вообще стоит? Почему его водой не вымыло, не выдуло? Обратите внимание на сами стены. Как они сложены. Большой камушек и вокруг маленькие камушки. Вся эта кладочка держится за счет правильных расклинов вокруг больших камней. Даже если вы что-то кладете, вот допустим, вы кладете подпорную стену на сухую. Для того, чтобы у вас появилась какая-то картинка, вам надо расклинить. То есть взять камушек по геометрии, то, какой зазор идет, и забиваете молоточком. И вы увидите, как сразу меняется облик стены. Когда-нибудь мы это покажем. Камень не под власть. Множество обработки он сделан очень просто за счет вот этих маленьких камушков можно творить шедевры если возьмете старую кладочку вы увидите определенный стиль работы потому что большой камушек выставляется и вокруг забиваются маленькие холички для того чтобы вот эта земля она не выдувалась они а видите как плотно плотно плотно и за счет плотности этот дом простоит очень долго единственная проблема которая с этим домом случается когда нет крыши, когда между перевязкой камнями внутренней стены и наружной стены попадает вода. Вы обращали внимание, если глина высохшая, она как камень. Но когда влага на нее попадает, она как жижа становится. И вот за счет верхнего веса она просто раздавливает, выдавливает. И сначала он получается легенький животик, но потом же он выдувается до невозможности и в конце концов за счет этого рушатся каменные дома. Весь прикол заключается в потолке. Вот есть, как бы арка разошла, пошла трещина. Это не страшно, если в таком состоянии дом залить сверху перекрытие или положенные бревна и засыпано глиной. Конечно, и хороший наклончик. Вода стекает, ничего, с крыши со стенами никогда не случится. Все это спрашивают: а что, что это за квадратики? Везде квадратики. Квадратики нужны для того, чтобы ставить леса. Вот э, перекладину поставил и деревянную перекладину вверх, потом сбил. То есть сейчас уже современные леса они позволяют этого не делать. Мы, допустим, если делаем, стараемся не оставлять эти отверстия, чтобы. Судой не проникало ни сырость, ничего. То есть мы стараемся делать все через законные проемы. В старину делали отверстия. Смотрите, они на одном уровне. Здесь, здесь, здесь. С той стороны тоже отверстия. Раз, два, три, четыре, четыре отверстия. То есть ставли бревна, связывали и делали леса. И потом все охуели. Лица потом снимают. И идет один человек. Допустим закрывает эти все отверстия камушками, камушками, глиной. забивает и вот эти все отверстия их потом вообще не видно. Отверстия, которые в доме вы увидите, на мой взгляд это просто дом недоделанный. Если бы он был доделанный, выйдут эти камни, я думаю, нереально. Возможно там и была плита перекрытия, крыша, но мы не увидели следов от нее. Возможно этот дом делали, не доделали. их. Мне показалось, что вот там есть следы огня. Следы огня. Возможно, крыша... Вообще сгорело и все, все осыпалось. Мы не знаем точно. Хочу добавить, что очень хорошо дерево совместно с глиной расширяется, сжимается. И если взять дерево с раствором, здесь нет совместимости никакой, потому что раствор остается на своем месте, а дерево сыхается. Когда вы связываете дерево с раствором или бетоном, очень важно, чтобы это дерево было сухое. Тогда оно еще как-то не будет заметно вот этих расширений. Будет щель между деревом и раствором. Ну, такая как бы незначительная, маленькая, тоненькая. Ну, ее обязательно потом необходимо замазывать мастикой, чтобы это имело какой-то вид. Дерево имеет свойство держать на разрыв. И если даже где-то дом опустился, дерево будет держать. Состоятельные люди, стройте из камня. Смотрите, как это делаем мы. Заходите к нам на сайт. Там много публикаций с описанием мастера. Зарабатывайте на камни.